Всем здравствуйте! Сегодня у нас не просто обзор. Мы покажем вам самую большую скидку на дом в жилом комплексе Азовский. Для тех кто не знал, жилой комплекс Азовский находится в городе Темрюк. Это 40 километров до Анапы. Это полноценный город с своей инфраструктурой. Как и в любом другом городе, здесь есть школы, садики, спортивные секции развлекательные центры, а также здесь очень популярна рыбалка. Перейдем непосредственно к нашему коттеджу. Скидка у данного дома составляет целых 700 тысяч рублей. Наверняка у вас сразу всплывает первый вопрос, а почему такая большая скидка? Тут все просто. В компании иногда проходят акции и например у данного дома скидка будет действовать до 31 июля. Все дома в жилом комплексе построены по стандартам компании, поэтому никаких подводных камней или ограничений нет. В данном доме 120 квадратных метров вместе с террасой. Планировку вы можете запросить у наших менеджеров по телефону, который видите на экране. Перед вами технические характеристики проекта. Вы можете поставить ролик на паузу и полностью с ними ознакомиться. Также хочу добавить, что в нашей компании можно построить дом под ваши индивидуальные пожелания. Например, если вы перейдете на наш канал в разделе видео, то сможете найти много интересных проектов. Что ж, желаю вам приятного просмотра. Любые вопросы пишите в комментарии. Все новости, акции и жизни на юге смотрите в нашем телеграм-канале. Кто приехал на юг, жить на море мечтал, знать тебе повезло, ты на скидки попал. Можешь новый коттедж в теплом месте купить, торопитесь, друзья, в строй город позвонить. 8-800-222-2018, Хутор Воскресенский, улица Молодежная, 1Б, сайт SGA23.ru.